Доброе утро, собратья шароноводы. Как обещал, сейчас покажу, расскажу про домкрат, который я купил. Домкрат в кейсе с ключом и с крючочком для извлечения колпачков. Ключ я примерил, все подходит. Он довольно легкий, внутри трубчатый. Маркировку потом сфотографирую приложу. Ну, домкрат. С С крючком подходящим под выступ порога. Надеюсь, что все подойдет. Давайте смотреть. И начинаем поднимать. Колесо оторвалось. Машина пошла в сторону немножко Ну вот Сейчас он на предельной высоте Колесо оторвалось Конечно, если будет неровность Не поднимется, придется какую-то дощечку или кирпич подложить Но в целом меня устраивает лапка встала четко